Появление британских истребителей в Прибалтике может обернуться рейдами российских бомбардировщиков вблизи Туманного Альбиона. Такое мнение высказал военный обозреватель, бывший офицер армии США Брент Иствуд. Передовой европейский боевой самолет Eurofighter Typhoon, Typhoon может быть развернут в Восточной Европе. Такое смелое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей статье для газеты The Times. Джонсон сообщил, что, возможно, направит тайфуны, состоящие на службе королевских ВВС, для поддержки сил НАТО в Латвии и Эстонии, поскольку страны Балтии обратились за военной помощью к Североатлантическому альянсу, уточняет Иствуд. Этот шаг может быть сделан на фоне обострившегося противостояния между Западом и Москвой из-за Украины. Бренд Иствуд напоминает, истребитель четвертого поколения Eurofighter Тайфун был разработан несколькими европейскими странами. В коалицию производителей ударного самолета первоначально входили Соединенное Королевство, Италия, Германия, Испания и Франция. Последняя, однако, позже покинула группу разработчиков из-за разногласий по поводу конструкции истребителя, Находящийся на вооружении британцев с 2003 года. Тайфун быстр и обладает маневренностью, констатирует американский обозреватель. Eurofighter Тайфун не может похвастаться суперскрытностью из-за особенностей своей конструкции. Однако некоторыми стелс-характеристиками он все же обладает, благодаря тому, что изготовлен из легких композитных материалов. Это дает возможность истребителю передвигаться на высоких скоростях. Среди преимуществ Тайфунов Istvut называют внушительный боевой арсенал. Европейские истребители способны нести ракеты малой и средней дальности, а также авиабомбы. Кроме того, после модернизации Eurofighter Typhoon получил превосходную авианику, пишет американский эксперт. По мнению Брента Иствуда, Eurofighter Typhoon — истребитель, которого Россия боится больше всего. Тайфуны не раз встречались с российскими самолетами. Автор статьи напоминает, только в феврале Королевским ВВС приходилось несколько поднимать в воздух тайфуны для сопровождения бомбардировщиков Ту-95 «Медведь» которые совершали полет вблизи британских границ. Если Джонсон выполнит угрозу и отправит тайфуны в Прибалтику, то ВКС РФ будут еще чаще тревожить Туманный Альбион, полагает автор статьи. Ищите русских вблизи британских островов, пишет Брент Иствуд. Тайфунам тогда придется постоянно патрулировать небо над своей родиной. Эти миссии должны стать привычными для пилотов британских истребителей. Всем спасибо за просмотр.